Итак, снова приветствую, и в этом видео речь пойдет о тестовом запуске. На этом этапе вы уже подготовили креативы, тексты, аудитории, расписанные по Бену Ханду, желательно по степени теплоты. То есть у вас есть вся необходимая информация о целевой аудитории, у вас есть вся инфраструктура в качестве подготовленных креативов, и они загружены уже в рекламный кабинет. И сейчас поговорим о тех нюансах, которые необходимо учитывать при запуске тестовой рекламной кампании. Те нюансы, о которых обычно никто не говорит, и сейчас мы их затронем. Помимо того, что мы понимаем, что мы тестирование запускаем для того, чтобы получить наиболее эффективный результат, выявить его путем тестирования, мы получаем максимально рабочие креативы и мы получаем максимально рабочие аудитории, с которыми в дальнейшем будем проводить моменты по оптимизации, чтобы улучшить максимальную их неэффективность до максимума, а в дальнейшем масштабировать. Об этом мы уже поговорим чуть дальше в следующих видео. А на данный момент нам необходимо определиться, учитывая специфику клиента, учитывая то, сколько у него направлений и самое главное, какой у него рекламный бюджет. От рекламного бюджета, в принципе, зависит, каким образом надо работать с аудиториями, каким образом надо работать с теми рекламными кампаниями, группами объявлений, которые вы уже заготовили, которые готовы у вас к старту. На чем надо основываться и на что смотреть, учитывая эти несколько параметров, включая и бюджет. Вы должны понимать, что если у вас значительное количество а, ниш, да, под ниш в бизнесе, то на ограниченный рекламный бюджет их не будет возможности достойным образом протестировать. То есть, грубо говоря, если у вас, возьмем на примере производства одежды, если у вас линейка продукции и заказчик вам дал полную информацию по курткам, по плащам, по пиджакам, по другим аксессуарам, которые необходимо продвигать, вы уже должны обладать информацией на данный момент, какие в первую очередь необходимы к запуску. Эта информация для вас необходима, чтобы максимально эффективно расходовать рекламный бюджет. То есть в сторону самого эффективного продукта, который пользуется наибольшим спросом. Если вы же начнете сейчас в данный момент запускать все тестирование сразу, а рекламный бюджет заказчика на это не рассчитан, и вы с ним что-то обговорили, и тестовый рекламный бюджет у вас небольшой, ну, допустим, 5-8 тысяч рублей, то на эту сумму полноценно протестировать все направления, допустим, их 12, да, у вас не получится. Поэтому надо выбрать наиболее маржинальные и те, которые уже пользуются спросом. Эта информация у вас должна быть после анализа целевой аудитории. Вы должны понимать, какое направление вам, в первую очередь, вам выгодно для получения первых результатов, продвигать максимально, для того, чтобы получить первые результаты максимально быстро, для того, чтобы продажи у заказчика состоялись максимально быстро, и потом в комфортном темпе вы будете уже тестировать и продвигать другие направления, которые у этого заказчика есть. Естественно, эта ситуация не частая, но тем не менее это имеет место быть. Если вы понимаете, что рекламный бюджет недостаточен для проведения масштабного тестирования всего, то вы обязательно заказчику еще на этапе переговоров, когда у него выясняете все эти моменты, говорите, что... То есть ставите его в курсе, мы будем продвигать конкретные модели товара, которые пользуются наибольшим спросом прямо сейчас, спрос на которых уже известен. Если же он говорит, что мне необходимо продвигать, в принципе, вот эту линейку продукции... Но также хорошо еще запустить вот этот товар, который у меня еще не был на рынке. Вы товар, на которого спрос еще не сформирован, либо неизвестен для вас. То есть по нему нет статистики в этом проекте и в других проектах. Вы не знаете статистику этого товара, либо услуги. Вам необходимо отложить его в сторону, оставить его для тестов и заказчика уведомить, что мы начнем тестирование именно с тех товаров, на которые спрос уже известен. И рекламный бюджет потратим в первую очередь на тестирование в этот а потом, когда мы уже отработаем аудитории, мы добавим это в тестирование и будем потихоньку его запускать и вы должны быть в курсе и заказчик должен быть в курсе и в этом случае все рамки договоренности соблюдены а вы не беспокойтесь за то, что у вас не хватает рекламного бюджета для того, чтобы все полноценно протестировать и переходим, рассмотрим Дальнейший этап тестирования. То есть у вас есть рекламный бюджет, вы четко понимаете, что на тестирование вы закладываете, допустим, 10-15-20% от первоначального ежемесячного бюджета, который вы планируете запускать. Ну, либо у вас какой-то рекламный бюджет выделен на конкретный промежуток времени, допустим, две недели, и вам говорят, вот вам все карты в руки, пожалуйста, тестируйте, запускайте. Покажете результат, мы готовы проплачивать дальше, готовы работать с вами в долгу. Вот такой результат тоже возможен, да? э, э, вернее, такое событие да? в течение обстоятельств в вашей практике тоже может быть. И а, вам необходимо максимально эффективно использовать этот рекламный бюджет. Помимо того, что мы уже подготовили все рекламные креативы аудитории, основываясь на глубинном изучении целевой аудитории, на изучении наших конкурентов, на изучении информации от заказчика, и на нашем самостоятельном изучении целевой аудитории. То есть мы максимально подготовились, но у нас в принципе нет статистики да, о предыдущих рекламных кампаниях. То есть мы не можем посмотреть на результаты предыдущих рекламных кампаний, потому что их просто нет в этом рекламном кабинете. И заказчик, у заказчика их нет в принципе, да, либо по каким-то причинам они недоступны. То есть у вас нет предыдущей статистики конкретно по этому рекламному каналу. Он может быть также а, запускается впервые, да, ну, на других рекламных каналах, возможно, он работает. А возможно вообще у вас заказчик, а, который решил начать именно с вас, он верит в вас и работать хочет, Работу хочет начинать и в этой социальной сети. Кроме того, что вы уже пообщались с ним на эту тему, кроме того, что вы на этапе старта уже к определенным договоренностям пришли и обрисовали спектр своих функциональных обязанностей и результатов, которые следует ожидать, то есть заказчик здесь уже должен знать, что по результатам тестирования вы будете предпринимать следующие шаги. То есть не забудьте это упомянуть в работе заказчика. Иначе это будет не совсем правдивая информация, потому что вы не можете знать заранее, насколько выстрелит, не имея опыта работы в этой нише, не, даже не имея работы опыта в этой нише в этом городе. Да, потому что по определенному гео результаты рекламных кампаний могут сильно отличаться. Итак, вы запускаете рекламные кампании для того, чтобы получить результаты тестирования. Заказчикам вы все обговорили. И какие ваши следующие действия. Наше следующее видео будет посвящено первичной оптимизации рекламных кампаний, на основ... которым вы получили результаты уже на основании теста. И вы должны подготовиться к тому, чтобы эти результаты были максимально вам понятны. Что я имею в виду? Я имею в виду, что на момент запуска вы должны были определиться с площадкой, куда будет идти трафик. То есть, либо будет это сайт, либо это будет квиз. Либо это будет лид-форма, либо это будет, это будет э, трафик на Инстаграм э, профиль, либо это будет э, фиксация сообщений в Инстаграм профиле, то есть в Яндекс, в, не в Яндексе, а в, в Директ в Инстаграм, да, либо это будет сообщение в WhatsApp и так далее. Вы должны четко понимать, что вам необходима аналитика ваших э, тестовых результатов. Если у вас цель трафик, э, и запуск идет на профиль Instagram, то, скорее всего, у вас будет только субъективное мнение по приросту подписчиков и так далее. Соответственно, вы должны подготовиться, а, привязать к профилю сервис аналитики тот же самый LiveDune либо какой-либо другой, чтобы вы видели реальный а, рост подписчиков. Опять же, надо ориентироваться на то, какая цель рекламной кампании у вас стоит, либо это лиды, либо это а, конкретные предзаказ какой-то, либо это переход на сайт, оставление заявки там, либо это максимизация подписчиков. Да? То есть какая стоит конкретно задача. Вы должны под это подобрать и настроить соответствующую аналитику, для того, чтобы вы имели возможность анализировать результаты своего тестового запуска. Иначе это все будет... Аморфно, и вы будете принимать решения на по дальнейшей оптимизации на субъективных показателях, это недопустимо, и основной вариант, когда вы ведете на профиль Инстаграм, то есть который сложно отслеживается, да, когда вы идете на ведете трафик на профиль в Инстаграм, и цель подписчики и обращения, каким образом зафиксировать. Эти данные, если у вас цель не конкретная переписка сообщения, да, где мы четко видим, что человек на конкретный пост, он задает вопросы и так далее, а где цель подписчики и где цель какие-то коммуникации, да, которые, возможно, приведут к продажам. А Во-первых, вам необходимо запросить доступ к странице, к необходимому разделу страницы Facebook для того, чтобы иметь возможность отслеживать количество комментариев просто вручную, зайдя туда. Смотреть обращение в директ, для этого необходимо привязать профиль Инстаграм к странице. Кроме того, если он уже привязан, необходимо в разделе ⁇ Входящие сообщения ⁇,⁇ Входящие обращения ⁇ настроить привязку профиля Инстаграм. Тогда у вас, как у администратора страницы, появится возможность отслеживать эти обращения. Либо же вы привязываете специализированный сервис, который, естественно, стоит каких-то денег за подписку и который должен оплачивать заказчик. Не вы, а заказчик. И подключить туда профиль Instagram, чтобы отслеживать все коммуникации, которые там происходят. Как это выглядит? Вы запускаете рекламную кампанию, через день, два, там, сутки, двое, трое, четверо, неделю оцениваете результати конкретную результативность. Но Обращу ваше внимание, вы не сможете при трафике, направлении трафика, трафика на профиль Instagram, вы не сможете отследить рекламной кампании по UTM-меткам. У вас будет аналитика это по кликам и будет аналитика по коммуникациям. Другой аналитики у вас не может быть в этом случае. Поэтому необходимо максимально четко обозначить цель рекламной кампании до ее запуска. Мы в большинстве случаев работаем именно со стратегией, когда мы видим конечный результат. Если это трафик на сайт, то обязательно на сайте стоит Яндекс Метрика, Google Аналитика, либо другая система статистики, которая фиксирует обращение лиды. Мы четко понимаем, что по этой метке пришел лид из нашего рекламного источника. Если мы одни работаем над проектом, либо нас несколько специалистов, да, которые независимо друг от друга работают. Мы видим, что по конкретным UTM-меткам приходят лиды, и эти рекламные кампании, они эффективны. Кроме того, что мы видим а, статистику в рекламном кабинете да, по отслеживанию, не всегда, особенно с последними изменениями в политике Apple, где люди могут отказываться от показов рекламы, а, конверсии в рекламном кабинете могут не совпадать с конверсиями, которые есть на сайте. Соответственно, вы получаете конверсии больше, и единственная возможность отследить ее по UTM-меткам которые необходимо назначать в рекламной кампании. Когда трафик идет на сайт, либо на другой какой-то источник, который мы хотим проследить. Либо это трафик идет на лид-форму и разместив эту метку в CRM систему, падает данная UTM метка, и мы можем отследить по статистике, сколько лидов зашло с той или иной рекламной кампании, с того или иного креатива, с того или иного плейсмента, который мы заранее уже подготовлены при составлении аудитории и, в принципе, структуры рекламных кампаний. <coughs> Поэтому очень важно заранее это подготовить. На любой посадочной странице, куда вы направляете трафик, должен быть установлен пиксель Facebook, и вы должны отслеживать всю аналитику и статистику. На, э, при направлении трафика на профиль Instagram вы должны иметь доступ к статистике и иметь возможность проанализировать результат своих объявлений. ситуация а, как поступить если у вас а, цель это посетитель профиль instagram который в конкретной продукции которые есть в постах и также есть в ваших рекламных креативах. таким образом отследить эффективность моя рекомендация провиди, проводить тестирование а, на понятные цели оптимизации это сообщение в директ тогда вы можете увидеть как какие люди реально После клика на сообщение написали в Директ, это будет максимально заинтересованная аудитория. Сделав на какой-то выборке, получив статистику и получив материал, с которым можно уже дальше работать, то есть, допустим, у вас было 20 обращений в Директ за 4 дня, и вы, естественно, делаете вывод, что с каких креативов и с каких групп объявлений пришли эти обращения. И уже эти обращения, как максимально эффективные, масштабируйте и все остальное оптимизируйте именно под это. Потом, продублировав эти группы объявлений, вы, естественно, сможете использовать их для другой цели. Допустим, трафик на профиль Инстаграм, либо трафик WhatsApp протестировать, да, либо трафик на тап-линк, который находится в профиле Инстаграм. Сделать акцент в постах именно на это, если пользователям это удобно, действие совершать. Допустим, есть ниши, сегменты бизнеса, где большинство пользователей заинтересовано писать в комментарии, а обращаться в WhatsApp, либо по ссылке в топ-линк <coughs> ну никак у них не получается, даже в директ писать им сложно почему-то, да, по своим каким-то особенностям. А они под профилем, под, под постом хотят получить информацию. Спрашивают, о а цена, а размеры и так далее. И им в личку администратор отвечает. <coughs> Это вот наглядный пример того, каким образом можно запустить тестирование на одной цели, а продолжить масштабирование на другой, при этом соблюдя всю полную аналитику и статистику. То есть здесь мы получаем данные по эффективности рекламных кампаний на первичной цели и продолжаем их масштабировать на другой цели, допустим, трафик либо охват. И с этим вам необходимо научиться работать. Еще раз подчеркну, что необходимо... Все действия, которые вы запускаете, отслеживать. Если отслеживания нет, то результат у вас субъективный. Вы ориентироваться будете на только на клики и охват. А этого недостаточно для составления дальнейшей оптимизации и дальнейшего масштабирования. У вас не будет достаточно данных, чтобы принимать верные решения. На этом, в принципе, это видео можно закончить. Мы обсудили, каким образом необходимо организовывать структуру тестирования, о чем надо поговорить с заказчиком еще до запуска, и что необходимо напомнить себе и заказчику перед запуском, да, если бюджет ограничен, если есть несколько направлений. И также, каким образом отслеживать эффективность тестирования для того, чтобы сделать правильные выводы и для дальнейшей оптимизации и масштабирования. Об этом поговорим в следующем видео. А на этом все. Переходим к следующему уроку.